Карл Юнг говорил, все, что вы не доводите до своего сознания, входит в вашу жизнь как судьба. И это как раз о том, как управлять своей жизнью. Давайте об этом подумаем, но зайдем издалека. Подумайте, бывают ли в вашей жизни ситуации, когда вам вот, кажется, что чего-то не хватает. Вроде бы и ресурс есть, и есть желание, и хочется что-то сделать, но в последний момент вы думаете, ладно, сделаю завтра. Или ситуация тогда, когда вы полностью в безысходности, в такой депрессии находитесь, когда вам ничего не хочется и кажется, что мир потерял краски, и вы уже не знаете, как вообще жить здесь, в чем смысл жизни, куда двигаться. Или возьмем другую ситуацию, у вас много энергии, много энтузиазма, и вы делаете, делаете, делаете, трудитесь, и вам кажется, вот-вот, вот-вот, оно счастье. И когда вы достигаете результата, вы разочаровываетесь и думаете, ну, это не то, что я хотел. Приходит разочарование, потеря энтузиазма и возвращается опять тоже состояние неудовлетворения. Так вот, все эти ситуации приходят тогда, когда мы живем в прошлом или в будущем, а именно время является самым сильным пожирателем нашей энергии. Итак, как же прошлое забирает нашу энергию? Это обиды, разочарование, сожаление, неприятие того, что произошло, какие-то незавершенные отношения. Все это забирает нашу энергию, энергию жизни. Если вы возвращаетесь в своей жизни к этим мыслям, значит неизбежно вы будете склонны впадать в депрессию или как минимум терять энергию и доводить себя до того состояния, что вы просто не знаете, что значит быть счастливым, не знаете, как действовать и как контролировать свою жизнь. Будущее же забирает нашу энергию посредством страха будущего, уныния, страха смерти, какого-то нетерпения и суеты из-за привязанности к результату ожидания или надежды. Если вы живете в будущем, неизбежно будете терять энергию. И самые наблюдательные заметят, а как же прошлое видео, вы же говорили писать цели на будущее. Но знаете, что писать цели на будущее нужно для того, чтобы знать четко, что нужно делать в настоящем. А начали мы с фразы «все, что мы не доводим до своего сознания – это наша судьба». Но довести до своего сознания что-либо, наши жесты, наши мысли, слова или действия мы можем только в настоящем. И настоящее – это то, что наполняет нас энергией тогда, когда мы его осознаем. Заметьте, ведь в настоящем нету 90% всех наших проблем. Как правило, проблемы все от того, что мы чего-то боимся, что что-то произойдет или что-то не произойдет, или как было плохо в прошлом. Итак, самый главный навык, который мы должны в себе развить для того, чтобы наполнять себя, это умение быть здесь и сейчас. Но что это значит на практике? Что это значит для нас? Как мы должны действовать? Для начала, для того, чтобы научиться жить настоящим, мы должны осознавать, что то, что я делаю сейчас, это самое важное дело в моей жизни. То, с кем я сейчас общаюсь, это самый важный человек в моей жизни и иначе быть не может. Чтобы научиться этому, мы прежде всего должны поставить себя в позицию наблюдателя. Первое наставление Бхагавадгиты звучит так «Пашья». «Пашья» значит «смотри», значит «учись наблюдать за своими мыслями, за своей речью, за своими жестами, за своими действиями». И когда вы станете в позицию наблюдателя, вы сможете жить и здесь, и сейчас, и контролировать свою судьбу.